Я покажу вам и мы выполним вместе с вами второй комплекс для ремиссии остеохондроза и также для профилактики. И начнем мы с вами точно так же с разминки. И начнем сначала сверху, это у нас будет шейный отдел позвоночника, плечевой пояс, грудной отдел позвоночника и поясничный. Сейчас мы их разомнем и потом будем переходить уже к основной части. Итак, начинаем первое упражнение. Стоим с вами ровно, спина прямая, осанку сохраняем. Сейчас у нас будут работать только плечевые суставы. На раз мы поднимаем плечи максимально вверх, на 2 мы сводим вперед, на 3 опускаем вниз, на 4 мы максимально сводим лопатки вместе и плечи отводим назад. И затем снова вверх, вперед, вниз и назад. И вместе сейчас точно так же вверх, вперед, вниз и назад. Дыхание не задерживаем, дышим спокойно, ровно, свели лопатки, вверх к ушам, вперед и вниз, свели лопатки вместе, к ушам максимально тянемся, вперед, вниз, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре и раз. Два, 3 и 4. Руки обязательно нужно встряхнуть будет. Сейчас переходим ниже, уже к грудному отделу позвоночника. Я стану полубоком, чтобы вам было понятно. Сейчас руки держим следующим образом, то есть согнутые в локтевых суставах. Сейчас мы на вдохе сводим лопатки вместе и плечи максимально отводим назад. И немного прогибаемся в грудном отделе позвоночника. При этом делаем вдох. На выдохе руки выводим вперед, а сами немножко отклоняемся назад и, и растягиваем нашу спину. И это выдох. Затем снова вдох, сводим лопатки максимально, должны почувствовать мышцы лопаток. И выдох вперед. Вдох и выдох. Вдох и выдох. При этом мы стоим ровно и работает только вот эта часть тела. Ноги у нас остаются неподвижными, поясничный отдел тоже самое. То есть, опять-таки, выдох, вдох, выдох и вдох. Выдох, вдох, выдох и вдох. И хорошо расслабили обязательно мышцы наших рук. Следующее. Сейчас переходим еще ниже, уже переход между грудным и поясничным отделом позвоночника. Сейчас мы делаем медленные повороты в сторону и рукой, когда поворачиваемся, например, направо, то левой рукой немножко тянемся, как будто хотим дотянуться до какого-то предмета. Тянемся и возвращаемся обратно. И то же самое в другую сторону поворот и немножко тянемся рукой, как будто хотим достать какой-то предмет и обратно. При этом, когда мы... Поворачиваемся в сторону, мы делаем выдох, возвращаемся, вдох. Затем выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. И так в каждую сторону по очереди сначала одной рукой, затем другой рукой. И в это время вы должны почувствовать, как мышцы вдоль позвоночника начинают согреваться, и вы начинаете чувствовать, что они, наконец-то, включаются в работу. Обратно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три и четыре. Хорошо, руки встряхнули. И сейчас четвертое упражнение на разминку для поясничного отдела позвоночника. И сейчас нам понадобится коврик. Сейчас я его возьму, и мы с вами будем уже принимать горизонтальное положение на полу. Сейчас я коврик возьму. Так, вот у меня мой коврик. Сейчас его пока постелю. Вы тоже, я думаю, сейчас успеете постелить коврик. Если он у вас какой-нибудь есть, и вы уже придумали что-нибудь. Так... И сейчас мы с вами будем выполнять четвертое упражнение на разминку. Я думаю, вы это упражнение хорошо знаете. Оно называется «Кошка». Очень хорошо прорабатывает и расслабляет позвоночник абсолютно весь. От шейного дела до крестца. Для этого встаем на четвереньки. Руки и ноги параллельно друг к другу. И сейчас работает только весь позвоночник. При этом на вдохе мы прогибаемся и поднимаем голову и, и крестец вверх. А на выдохе мы наоборот полностью прогибаемся вверх и голову пускаем вниз, чтобы весь позвоночник проработал. Снова вдох и выдох. Вдох. И выдох. Раз. И два. Три. Четыре. И еще два раза. Раз. Два, три и четыре. Хорошо. И сейчас мы с вами переходим к основной части. Основную часть мы сделаем несколько упражнений с вами э, также на четвереньках. Одно упражнение будет лежа на животе и одно упражнение лежа на спине. И сейчас мы с вами сначала выполняем упражнение на четвереньках. Остаемся в том же положении. Руки и ноги параллельно друг к другу. И сейчас... Мы будем с вами поворачиваться в сторону, например, вправо, и левой рукой тянуться, как будто хотим достать предмет, который находится рядом с нами справа. И благодаря этому натягиваются полностью мышцы вдоль позвоночника слева. И возвращаемся обратно. И в другую сторону точно так же рукой мы тянемся, и в это время тянутся мышцы вдоль позвоночника справа. И возвращаемся. При этом обратите внимание, что... Нижняя часть корпуса, то есть ноги, таз, полностью остаются неподвижными. То есть они у нас не сгибаются и никуда не деваются. Работают только верхняя половина туловища и руки. И возвращаемся. При этом выдох, вдох, выдох и вдох. Работаем только верхней частью. Нижняя у нас полностью остается неподвижной. Вдох. Выдох. Вдох. Самое главное, вы должны чувствовать, как мышцы вдоль позвоночника растягиваются в то время, когда вы делаете повороты в сторону. Еще по одному разу в каждую сторону потянулись. Возвращаемся в исходное. И в другую сторону. И вернулись в исходное. Сейчас будем чередовать верхнюю часть у нас с вами немножко отдохнет, работайте нижняя часть на поясничный отдел позвоночника. Также остаемся пока в положении на четвереньках. Сейчас одну ногу, вот правую, мы выводим вверх и оставляем вот так вот в параллели с полом. И сейчас на вдохе мы поднимаем ее вверх и на выдохе вниз. Вверх и вниз. При этом ногу мы не опускаем на пол и не даем ей расслабиться. В этом случае почему задействуется поясничный отдел? Как видите, у меня полностью вся спина не участвует да, в упражнении. То есть, наоборот, она стоит стойкой и держит нашу позу. В чем заключается это упражнение? Как раз то есть, мышцы полностью, поясницы, косые мышцы и мышцы пресса, то есть, как раз-таки мышечный корсет нашей спины, он полностью сейчас задействован. Он держит тело в позе. То есть сохраняет равновесие, чтобы мы смогли выполнить это упражнение. Поэтому по-настоящему, когда мы сейчас вот выполняем упражнение за счет ног, по-настоящему как раз-таки мышцы очень даже хорошо сейчас работают. Они контролируют наше положение тела. И потом точно так же другой ногой мы поднимаем вверх и вниз. Вверх, вниз. Старайтесь, чтобы поясница, как видите, не прогибалась ни вверх, ни вниз, ни наклонялась, никуда. То есть, сохраняем стойкую позу. Работает сейчас только нога. А мышцы позвоночника как раз сейчас очень крепко держат. И за счет этого как раз таки тренируются. Плюс за счет этого упражнения мы прорабатываем ягодичную мышцу. Которая является вторым стабилизатором позвоночника. Она также у нас разгибает позвоночник и держит его в прямом состоянии. Сделать нужно где-то по раз-по 10 на каждую ногу, потом поменять местами. И то же самое снова первой ногой. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, я сделаю 7. И точно так же другой ногой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 и 7. И закончили. Можно немножко будет передохнуть сесть на коленки, встряхнуть руки. Можно потереть между собой для того, чтобы они немножко расслабились. Чтобы наши суставчики немножко восстановились. Можно покрутить таким вот образом в замочке наши кисти. Полностью расслабить руки, дать им отдохнуть. И переходим к третьему упражнению. На четвереньки это последний будет. Потом будем выполнять лежа на животе. Снова возвращаемся в исходную позу. И сейчас у нас нижняя часть отдыхает, работает только верхняя. Сейчас мы руку левую кладем на правое плечо и левым плечом пытаемся дотянуться до пола. То есть выглядит это следующим образом: вот. То есть мы пытаемся дотянуться до пола и возвращаемся в исходное положение. То же самое теперь правая рука кладется на левое плечо, и правым плечом мы пытаемся дотянуться до пола. Главная ваша задача, это, конечно, <смех> не дотянуться прямо до пола, если даже у вас там нет сил, нет растяжки и нет желания. То есть это не нужно. Самое главное, чтобы вы почувствовали растяжку. Даже вот элементарного такого уже будет достаточно, если вы чувствуете растяжку и дальше, например, не можете в силу Своей собственной растяжки, эластичности, связок и так далее То есть не нужно стараться вот прямо обязательно в пол коснуться и все, нет То есть достаточно будет сделать так на том уровне, на котором вам удобно и комфортно Ну и в то же время мышцы все равно чувствуются Наклонились возвращаемся обратно При этом мы делаем выдох, когда наклоняемся Возвращаемся обратно, вдох Выдох И вдох Выдох и вдох. Здесь как раз-таки у нас сейчас работают мышцы позвоночника с каждой стороны, потому что у нас такие небольшие происходят работы как раз-таки и справа и слева. Снова вниз и вернулись. И последний раз в эту сторону вниз и вернулись. Хорошо.